Глядя на успешного человека, мы часто думаем, что ему кто-то помог в достижении успеха. Богатые родители, удача улыбнулась. Но ведь на самом деле успех – это награда за усердие и целеустремленность. В этом видео ты узнаешь судьбы великих людей. На связи Степ. Родился Тиньков Олег Юрьевич 25 декабря 1967 года на юго-востоке Западной Сибири. Отец работал шахтером, а мать швей. В школьные годы миллионер занимался спортом. И завоевал звание кандидата в мастера спорта в шоссейном велоспорте. Первый крупный бизнес-проект Олега Денькова родился в 1992 году. Родился Михаил Дмитриевич Прохоров 3 мая 1965 года на северо-востоке Москвы. Будущий миллиардер был вторым ребенком у родителей. У бизнесмена есть старшая сестра Ирина. Карьера бизнесмена Михаила Прохорова началась еще в студенческие годы перестройки. В студенчестве Прохоров нашел в себе предпринимательскую жилку. Устроился работать грузчиком, а на заработанные деньги организовал изготовление вареных джинсов. В этом ему помогал его друг. Родился Потанин Владимир Олегович 3 января 1961 года в столице России. Владимир стал первым и единственным сыном у родителей, вложившим в сына все самое лучшее. Ввиду работы главы семейства Потаниных Владимир по меркам советского времени относился к категории золотой молодежи, но собственным родителям хлопот не доставлял. В детстве и юности будущий миллиардер рос всесторонне развитым мальчиком. Мальчик увлекался изучением иностранных языков и спортом, а за школьный парты вел себя как примерный ученик. Это позволило Владимиру по окончании школы без труда поступить в МГИО на факультет международных экономических отношений на коммерческое отделение. Из вуза юноша вышел с дипломом экономиста-международника и по стопам отца устроился в Министерство внешней торговли СССР, где проработал 8 лет до начала 90-х. Это был Степ. Подписывайся на наш канал.